Здравствуйте! Это практика за шестой и одиннадцатый уроки. Если все слова вы выучили, то вам может не доставлять только одного – оптимизма. Поэтому со всех сил старайтесь и радуйтесь успехом. У вас все получится. Начинаем! И первое предложение, которое вы переведете, это будет... Это выглядит странно. Это будет ид. Выглядеть глагол лук и добавляем с лукс. Странно. Странно. Это выглядит странно. It looks strange. Второе предложение. Он читает на английском. Он. He. Читает. Reads. На. In английском English Он читает на английском He reads in English Теперь третья. Она Помнит это Переведите Она She Помнит с это it she remembers it она помнит это это выглядит интересно это будет it выглядеть looks интересным будет interesting it looks interesting пятое он работает очень усердно он he Работает. Works. Очень. Very. И усердно будет. Hard. He works very hard. Он работает очень усердно. Шестое. Ты работаешь очень усердно. Ты, you, работаешь, work, и очень усердно будет, very hard, you work very hard, седьмое, он помогает мне, он, he, Помогает. Helps И мне Me He helps me Он помогает мне Восьмое Он очень хорошо понимает тебя Помните правильный порядок Куда В каком порядке должны стоять Слова он очень хорошо понимает себя. Он, это будет he, очень хорошо понимает understand тебя you. Он очень хорошо понимает тебя. He understand you very well. Девятое. Он также работает здесь. Он. He. Работает. Also. Также also. Работает. Works. И здесь будет here. Он также работает здесь. He also works here. Десятое. Это действительно случается. Или это действительно происходит? Это действительно случается. Или это действительно происходит? Это будет it. Действительно. Это или реально? Really. Случаться, происходить Это Happens It really happens Он видит ту ошибку Он видит ту ошибку Он будет He Видит Sees ту. That Ошибку Mistake He sees that mistake Он видит ту ошибку Двенадцатое Он работает очень усердно Она работает очень усердно Она She работает, works, очень усердно, very hard, she works very hard, она чувствует себя счастливой, она, she Чувствует себя. Feels счастливой. Happy. She feels happy. Он также помнит это. Переведите. Он. He. Также also помнит remember и это будет it. He also remembers it. Он также помнит это. Он живет в этом доме. Он живет. Он he жить lives в in это в, with и доме house he lives in this house он живет в этом доме она также работает там она she также also работает Works и там будет the He. She also works the She She, she also works the. Она также работает там. 17. Он знает это. Он, he, знает, knows, и это будет it. He knows it. Она действительно помнит это. Она, she, действительно или реально Really. Помнит. Remember. Это it. She really remembers it. Она также думает так. она также also думает thinks и так будет so she also thinks so она также думает так он также знает это он это будет he также Also, И знает он, знает. Knows это it. He also knows it. Он также знает это. Она живет в том месте. Она she живет lives в in то that месте, place, она живет в том месте. She lives in that place. Она любит тебя. She loves you. She loves you. Она любит тебя. Она очень хорошо говорит по-английски. Она, she, говорит, speaks по-английски, English, очень хорошо. Very well. She speaks English very well. Она говорит по-английски очень хорошо. Он думает так. Он, he, думает, финкс, и так будет, соу. So. He thinks so. Он думает так. Он живет в этой стране. Он живет в этой стране. Он будет. He живет. Lives в in этой виз. И страна будет. Country. И страна будет country. He lives in this country. Двадцать шестое. Она читает английские книги. Она читает. She. Читает. Reads. Английские книги. English. Books. She reads English books. Она читает английские книги. Я люблю тебя. Я люблю тебя. I love you. Это Реально помогает мне. Или действительно. Это будет it. Реально или действительно. Really. Помогает. Helps мне. Me. Это действительно помогает мне. Или это реально помогает мне. It really helps me она видит эту ошибку она she видит sees эту this и ошибку mistake она видит эту ошибку she sees this mistake она помогает мне она ши She... помогает helps и мне ми ши helps ми. она помогает мне она чувствует себя счастливой Она чувствует. Ши. She... Нет, давайте. Он чувствует себя счастливым. Он. He. Чувствует себя. Feels. И счастливый. Happy. Он чувствует себя счастливо... счастливым. He feels happy. Это кажется интересным. Это it. Казаться. Seems. Интересным. Interesting. It seems interesting. Это кажется интересным. Он хочет больше. Он. He. Хотеть. Wants. Больше. Мо. Он хочет больше. He wants more. Он также работает здесь. Он he, также also, работает, works, и здесь будет he. Он также работает здесь. He also works here. Он, они учатся очень усердно. Они they, учатся стадии очень усердно, very hard. Они учатся очень усердно. They study very hard. Он действительно думает так. Он, he, действительно, really, думает, финкс и так будет, соу. So. Он действительно думает так. He really thinks so. Он живет в том городе. Она живет в том городе. Давайте. Она. Она. She. Живет. Lives. В. в том городе. In that city. Она живет в том городе. She lives in that city. Это помогает мне. Это it помогает helps и мне будет me it helps me. Это помогает мне. Это происходит или это случается? Это it происходить случаться happens. It happens. Это случается или это происходит. Она живет в этом месте. Она. She. Живет. Lives. В. In. Этом. With. месте Вместе. Place. Она живет в этом месте. She, lives in, the, she lives in this place. Она хочет больше. She wants more. Он хочет больше практики. Он, хи, хочет, вонс, больше, мо, и практики будет, practice. He wants more practice. Он хочет больше практики. Он живет там. Он, he, живет, lives, и там будет the. He lives the. Я чувствую себя счастливым. Я чувствую. I чувствует себя feel счастливым. Happy. Я чувствую себя счастливым. I feel happy. Мы хотим это. Мы we хотим. Want и это будет it. Она хочет больше практики. Она ши хочет вонс больше мо и практики будет practice. She wants more practice. Она хочет больше практики. Она читает на английском. Она. She. Читает. Reads. На. Английском. In English. She reads in English. Она читает на английском. Он любит тебя. Он будет he, любит, loves, и тебя будет you. He loves you. Он знает больше. Он будет he, знает, knows, и больше будет more. Хи, но Я я хочу больше практики. Я, yeah. I, хочу вонд want... больше мо и практики будет. Practice. Ай want more practice. Я хочу больше практики. На сегодня все. Надеюсь, у вас все получилось. Как вы думаете, что если оптимисты оказываются лучше в школе, на работе и в спорте? Что если оптимизм – это навык, которому можно обучиться, который можно постоянно совершенствовать? А что если мы можем привить этот навык своим детям? Не забудьте порадоваться за свои успехи. Удачи!